Данное видео создано в развлекательных Пожимиться. целях, все показанное сегодня по Ройза. Трек! А семечек! А мне! Ёбаная жизнь! здравствуйте ребятки с вами расхититель помойки в этом видео вы увидите как меня в последнее время радует помойка и скоро она меня будет полностью кормить и обеспечивать наступили тяжелые времена ребятки очень жесткая сейчас обстановка возможно это последнее видео на канале которое вы увидите ведь youtube хотят заблокировать вот поэтому если вы не хотите меня терять залетайте в описание и подписывайтесь на все мои соцсети которые увидите в описании, а я для вас рылся в кормилицах и показал топовые находки сейчас вы их увидите поддержите лайком и напишите в комментариях как вам живется в новом мире, не ленитесь подписаться а то потеряете меня и кормилицы мы тут уже открыли мото и самоката сезон Ну, кое где есть лед, но мы его объезжаем пока что никто не упал Дим, поздоровайся Всем привет. Это помоечки из Питера и первые помоечки после моего приезда из Москвы. Так, а тут что-то вроде бы имеется. Так, надо показать уровень тоже на питерских помоечках. Надеюсь, здесь будет что-нибудь классное. Ой-ой-ой-ой-ой. Помойка дарит, ребят, мариланну. Это мариланна. Ой-ой-ой, 18+. Не на... хренови. Кто-то опять выращивал. Кто-то <решил> выращивал. Но нам это не надо, закидывай. Нихуя-то как закипешевал. А у меня тут, смотри, аниме картинки. Помоечка дарит аниме, ребятки. Опа. Тортик. Был... О, всю телефон. Samsung шляпный старый. Куда руки суешь, а? Куда руки сует? А? Куда ты хочешь? Ты собрать у меня его хочешь, а? забрать у меня его вздумал. Теперь забирай. Вот так надо Ишь ты какой, блин. Будешь знать, как у меня забирать. На, вот это можешь забрать. Вот тебе топовая Нифига. Дима, пакет шмоток залутал. Коллинз, джинсики. А сейчас Коллинз походу закрылся уже. Так что это уже ценное. Там перчатка. На барахолку заберем. Все для. А перчатка вторая есть? О, платья какие-то. Это вещички. Вещички, чечевички на продажу, ребятки. Шерепьяк. О, тряпочки. О, это тут даже вот что есть. Это, это же ж... зажим от полезный велосипеда. от велосипеда, да. Не, чувачок, я занял свое место вот здесь. Я занял. занял. Вот он. Вынос? Ну вот лутай тогда. Я сейчас тоже тут найду, надеюсь, вынос свой заветный. Рюкзак? О, одевай его сразу. Так, делаю вид, что Диме не завидую. О, а я пробирку. Офигеть. Дима, ты не хочешь мне позавидовать? Смотри, какая фанера. Это деду надо фанера. Да тут фанеры. Вообще топовые листы. Я отложу. Может заберу, по-моему. Деду надо фанера. Фанера деду надо. И вот эти две доски. Шикарные просто, длинные Деду надо вот эти две доски и две фанерины Дима залутал рюкзака, а вот этот карман не проверил А, ты мне откинул? Ой, какое спасибо Ой, я пернул, ребят, но ну, это между нами Тут два, да, тут... так тут два, два в одном Два рюкзака в одном И оба порванные, залупные О, там кешбек, два рубля нашел И универсальную зарядку не, нормально. Тут и Type-C, и Android, и iPhone для всех моделей телефонов. О, тут, тут какой-то ремень драный, ножницы. О, а что это? А, это эти когти обрезать кошкам там. Вот, топ-топ находки. Вот, и деньги, и USB кабеля, и все, что мне надо. Ты спец по чулочкам нюхательным. Нет. Я тебе хлеб дал, а ты пользуешься им. Чулочки ты берешь, продаешь, а значит живишься ими. Продаешь ты чулки, ты барыжишь чулками, Дима. Да, барыжишь чулками. Ты вообще понимаешь, что ты делаешь? О, у меня вынос с хаты, спокойно. Лапать какой-то. Сомнительный, говорит да, он сомнительные, какие эти визитницы. Ты визитки а, собираешь. Пауэрбанк. О кошелек, А это чехол для телефона. Презерв... А, не думал, презервативы. Чувак, соль в гараж берем, Посыпем там снега, он растает. Пауэрбанк. А ну подожди-ка. Тестерс от ВК, ребят. Блин, тут засветы дикие. Вот тут значок в ВКонтакте. Тестерс написано. На 5000 мАч. Он что-то не включается. Но я думаю, он рабочий. Надо зарядить. Летионный он, ребятки. Литионный. О, бутылочка с мочой. Свеженькая. Дим, любишь мочу? Тут ноль пяточка. Нет, давай ты 0 пяточка. Давай-ка ты ноль пяточка. Нет, я не фанат мочевиды. О, шмотки, толстовка, шляпа какая-то, старт с рынка. Ну, скоро, походу, мы этому радоваться будем. Ух ты. Произведение искусства. Ну, Картина да. называется «Как не перевернешь, одно и то же увидишь». Подожди-ка, вот тут вроде техника. Да-да-да-да-да. Стоп, не спеши, тут вейпы. Вейп. Айджест, на. На, проверяй. Ага. Кого давай делиться? Я нашел, я и осмотрю. Содержимое. Разбитые наушники шляпные. Я хочу найти здесь... О, жесткий диск. О, чехольчик. Для какого-то этого. Хуяоми бренд. Новые вообще жесткий диск то точно возьмем ребят ушички на 500 гик в блю какие-то наушники вообще а так это петличка ребятки это какой-то блогер выкинул в связи с тем что в ютубе монетизацию отключили вот. сейчас будут блогеры выкидывать вот петлички смотрите петличка для звука записывать ацелина бренд петличка старая да да не старая ну бюджетная супер дешевая если я буду ребят использовать вот эту личку от бренда оцелине у вас будет оцелиновский звук вам понравится а так она еще и порвана так <сёк> <сёк> <сёк> что это за полочка это что-то от какой-то мебели о одна перчаточка топовая так да кто-то тут точно уже побывал вот тут о найки или кроссовок нормальный, Дим. А бывает помойка. Ой, ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Ой, ой. Как это тяжело, ребят. На вот этой штуке висеть грудаком. Как элегантно встал. Что за лапать такой? Дим, походу твой. 45-й, Дим. На тебя. Помоечка тебя обует. Вообще знаешь, как новые, только пятки ушатанные. А ты в курсах что это? На локотники какие-то. А что, на писю надевать или что? Блин. Отобок. Вот Эк то такое? экипировка, я не знаю. Нет, продам... Да это точно на колени, ёб твою мать. А куда, блядь? А, продам... На локотник. Думал, на, на голову? Куда, блядь? Не, ну если ты вот тут две дырки под глаза сделаешь, можешь как маску носить. Че вот это такое, сука? Что это такое? Вот это что? Посмотри на вот это, сука. О, вот это мне скоро, наверное, пригодится. Рыбку ловить. Сачок. Так и можно и бабочек ловить. Вот шляпа вот это. Вот что это? Дририори Ресиси бренд. Блять. Даже не знаю, какие выводы мне сейчас сделать по поводу этой кормилицы. Сказать, что я расстроен, но ну, это ничего не сказать. Я очень сильно огорчен. Во, ну так получше. Дим, ну ты долбоёб! Поставил скутер этот над проезжей я думал, части. Я думал, никто не поедет в тупик уже, уже поздно. Что? Там тупик где вот блин, тупик дороги. у тебя в развитии ладно дим прости я просто дед старый ты можешь меня понять Давай. пойми меня эта ситуация что все происходит вокруг тоже на меня действует я уже скоро крыша у меня поедет я скоро буду выдавливать воду из памперса о сколько макулатуры тут Тут кто-то порылся. О, Кет Венс валяется. Вон. Там Венс, Кет вот валяется. Венс, вон, Венс, Дим. Вот Венс. Ребят. Вроде да, Рик. Пятка подразорвана. Во, Венсики, ребят. Помоечка обувает Венси. Оригинальные. Пяточки. Не, ну пяточки, посмотри. Они Ой. уже мозоли будут натирать. Не, особенно... Не, не. особенно вот здесь. Видите, пластик уже оголился. А вот еще венсики. Эти, кстати, поживее будут. Интересно, вы... вот это рик или нет? Ну, хз, не думаю. На, тоже пойдут на продажу. Вот, еще венсик, Дим... <райк> Дим. Да тут три пары. Три пары венсиков. На, еще побегают, забираем. Вот тут вынос с хаты у меня. Так. Слышишь? Слышишь? Слышишь? Слышишь? Вот это видишь? Я тебе говорю еще раз, рыпнешься на батю, получишь по насопырке, понял? Прибитуши Ого Паста зубная с зубной щеткой Набор, вот это нядя О -о -о. Блок питания для ноутбука А, тут штекер поломанный Но ну, ничего страшного, штекер можно поменять А сам блок по-любому рабочий Нормально, это к современному 65 ватт, это для Lenovo, ребят Для Lenovo вот это. О -о -о -о. А это что такое? Стек Ладно, неважно. какой то это шляпа. Стоп! Что это? Это гитарные шнуры, блин. А, для гитары? Да. Нифига себе. Ты шаришь, да, вот в этом? Сообразил быстро, что это. О, чувак, как тебе вот это? Nokia что Express это? Music. Блин. Кто это? Express Music. Кто это? Или что это? Это телефон древний. Ну ладно, пойдет. На халяву и уксус сладкий, правильно, Дим? Да. Чувак, ты это видишь? Вижу. Тупо Ой. куш! Сюда. Охренеть! Тупо хуавей! Битый, к сожалению. Так, делаем ставки. И, и есть там две камеры? Я думаю, да. Пам? Да. Даже сканер отпечатка пальца. Жесть! Хуавей, ребятушечки! Уявей, type Таипси зарядочка. М -м -м. Кстати, вот тут что-то он гнутый. Не, ребят, вот это топчик, это сказочка. Вообще, ну тоже ушатанный жесть. Но надеюсь, будет рабочий. Type-C зарядка будем проверять. Но его, кстати, как будто вот так вот пытались сломать. Хотя да, сломать пытались. Вот, видишь? гнутая вот здесь, Корп. Корп. хотели стали. сломать на две части, видимо, Стоп, один, держи, там, там еще какой-то телефон, О, охренеть, кто это у нас, не знаю, тоже. охренеть он огромный, Сасунг. А, -а, -а. а где камера, смотри, камеры нет, Говорили. оплата бы есть, я не знаю, а его походу разбирали, не ломай его, да просто. я ж аккуратно, там все модели должен наверное быть, это же о, ну вот, я... разобрал, ребят. Прям не отходя от кассы, сосунг. Камеры из него подоставали. Плата на месте, батарея на месте. Не знаю, вроде все окей. А, лотка под сим-карту нет еще. И болтов нету. Ну да, кто-то разбирал с него, походу, чисто на запчасти камеры продали и все. Ну, может, плата живая. На запчасти продадим, а вот да. этот будем проверять. Может, он вообще рабочий. Короче, телефон поставил на зарядке минут 10. Никакой индикации не горит. Наверное, из-за того, что он погнут, там... Повредилась плата или Ахз, что с ним. Короче, он не включается, мертвый. Тут экран под замену, еще корпус кривой. Там, наверное, и платье жопа, И, Короче, на запчасти продадим его. Тысяча за две. Может, за полторы. Обидно за этот с юами Слышь, прикинь, тут сейчас еще один мобильный. Ну да. Часики. Ориент. Нормально. Тоже пойдет. Ребят, ну неплохие такие, элегантные. Айкос. Айкос. О, там еще техника. А ну-ка, Айкос, ребят ой, я знаю, что Он не севший, подожди-ка Опа, нет, внутри целая Не сломано Айкос, ребят, ну не работает Тупо Айсик, ой этот тип, тип. Асик. Тупо а -а Айкос, ребят Целенький, в комплекте с муж -штуком. Курить вредно, ребят Поэтому не думайте начинать даже Это шляпа, но мы ай это заберем На продажу, в кутях с волосной Вот это лежит здесь, в кутях Вот волосы и вот кутях М -м, какой куку у тебя ходьтик и его. это волосики из жопы, Дим. Че такое? А че ты такое? А че ты боишься? <сёк> <сёк> да ладно, это какая-то конфета шоколадная. Чувак, нихера, я чуть не пропустил зарядку от Apple. Оригинальная, ребят, реально. Да, иди, все, я занят протру, будет чистенький, как новенький будет. Так, ну и самотык протру. У вот тут тоже грязненький. И я как уже дед, ребят, я ухаживаю, потому что уже такое очень дорого стоит. Я этот самокат брал за 135 тысяч рублей. Сейчас он уже стоит 180. И то, наверное, это еще не актуальная цена, может какая-то старая. Короче, все дорожает, жесть, я в шоке. Я шел к цели, я пришел к цели, я нашел плетку. Дима... <свист> Плеточка для BDSM, а у рыбитушечки помоечка дарит. О, О, О! На, подержи-ка. Ой-ой, ой тяжелый, тяжелый чувак, тяжелый. Слышишь? Хану Хонор 10 А здесь лежал, а может и лежит. Блять, сука, <свист> сука, Обловато. сука. Да, Чего это тут? банки. Обувь женская. Это ты кабучки. Ботиночки. Хорошенькие. Вот этого я возьму. Они тут припрятались в коробке. А это что? А, елка. Ну конечно, елочка в коробке. Новый год прошел. Елка не нужна уже все. Биозащитный состав, невымываемый для древесины. О! Растворитель! Вот это мне надо в гараж. Мужики, с вас по лайку. Тот техникам. Да ну нахер, ребят! Это современный блок питания от Apple с Type C разъемом. У кого есть MacBooks, тот поймет меня. Я вообще счастлив. Тесно, он оригинальный, вроде да, вроде оригинальный блок. Да оригинальный, ребят. Охренеть, просто у меня Macbook с такой же, с таким же блоком питания. Надеюсь, он будет рабочий. Вот я его себе заберу, будет мне как. Запасной блок питания, если основной сломается. Рестор, ребят. Пакет рестор. Не, ну такой блок питания, он капец сколько денег стоит. Тысяч, наверное, 10. Чисто вот это, вот адаптер это. Десять тысяч где-то он стоит, если не больше. О, блок питания. Ну, от линого. А здесь что? Что-то в коробке, как будто. Зарядка от зубных щеток. А, нифига себе, зарядка от зубной щетки какой-то новая вообще, прикольно, а где зубная щетка, это что, а это для гитары, вот эти штучки ребят, чтоб играть, это я Диме подгоню, он же на гитаре играет, Это очки, 3D очки или что, о флешка, Kingston на 2 гига ребят, а вот это что такое, это такой брелок. Он собирается, не понимаю его прикола Я находил такие брелки Ребят, не понимаю в чем прикол этих брелков Может вы шарите, но я его заберу Он прикольный О, это ж блин, камеру чистить Ветром, вот так ветром выдувать Камеру, матрицу на камере чистить Смотри, требую секс Требую секса Ребят, написано, колокольчик Требую секса Требую секса Где моя валюшечка, где в принципе Я хочу секс на, на помоечке. Где секс? О, нифига, бижутерия какая-то. Какой-то кулон. Цепочка или что это. Ожерелье вот такое. Прикольное. Женщин по лайку. О, Хеннесси Иксо. Это бутылочка для бухлишка. О, вейп. Вейп, ушечки! Вейп. О, май, гатес. Как демис ну, конечно, он не включается. Он, наверное, очень долго у кого-то лежал. Вейп, ребят, давайте посмотрим. Нифига какой красненький. Там аккумулятор есть. Ну, конечно же. 18650, 3100 мАч. Офигенный вейпик. Вейпик еще и с чехлом. Балдеж, ребят. Вот эта тема. Помоечка дарит вейпинг, ребятки. Вейпинг. Кормилица. Говняная. Опять с говном. Да, сука, падла. Сколько можно? Это говны вываливать сюда. Помоечка кормит. Штребух топ. Штребух. Помоечка кормит. Вынос. Вынос? Дай гляну. Вынос блинчиков. И пару сосисочек есть. Три штучки. Бомжем оставим. О, а у меня вынос. Вынос вещички, вещевички, вещички, вещевички, постельное белье с клопами, Гучи наволочка, Гучи простынь Гучи генг, помоишный Гучи геньк Нам надо техника. Ой, здравствуйте, какая женщина, вот это, это секс, ребятки, это женщина, это значит секс. Эх, ребят, настали тяжелые времена. Монетизацию мне отключили полностью. Теперь с просмотров я не буду ничего зарабатывать. Придется драть кормилицы, как голодная гиена. Сейчас жизнь будет мне не казаться малиной. Итак, у всех блогеров, ребятки, о коврику такое бы не надо. В гараже бы пригодился. Что? Фильтр для воды. Так что, ребятки, сейчас буду брать, походу, вообще все подряд. И торговать барахлом с помоечки по полной. И информация для тех, кто хочет у меня купить находочки из помойки. Следите за моим инстаграмом. Я буду публиковать себе в сторисы какие-то интересные находочки, писать ценника. Купить их можно в моей группе ВКонтакте. Главное, следите за инстаграмом. Там будут все инсайды и новости. Очки вот это вот с одной душкой, Шляпа вот эта вот, Гарри Поттерская. Где техника? Сейчас интересно, вообще люди будут ли ее выкидывать в связи с этими событиями. С такими событиями придется в бак запрыгивать. Я не должен уйти отсюда без находок. Я мужик, я добытчик. Я должен, я просто должен здесь что-то найти, потому что я добытчик. Я кормилец в семье. Я сейчас на работе. Работа должна мне приносить зарплату. Где моя зарплата? Одни говно вот это сладка насрана. А зарплата где? О, какой багетик деревянный. Где зарплата? Где выносы из квартир? Где латунь? Где алюминий? Где... Хотя бы латуневый смеситель найти. Опа. Видимо, я все-таки что-то сейчас найду. Карабинчик. О, да. Какой-то он кривой. Маска. Перчатка. Раз. Две перчаточки. У тетя нядя. Чехолод телефона от Самсунга древнего. А где этот Samsung? Он же вообще старый. Его должны были выкинуть. Наверное, его решили продать. Сейчас тяжелые времена наступили у всех. Все, походу, сейчас все будет продавать. А в помоечку ничего не выкинут. Опа. Видите, ребят, сейчас мир делится на два типа, на два двигателя. Двигатель внутреннего сгорания и электро. Вот, у меня и то, и то есть. Так что я запасся техникой на вот эти вот все кризисы у меня будет мне на чем ездить. Honda Dio 80 тысяч рублей стоит. Из Японии что-то. Ребят, кто шарит, Honda Dio 80к. О, нифига себе, сколько ложечек и вылочек. И еще этих китайских палочек. Можно было бы забрать в гараж Скоро будем памперсы собирать Из них мочу выдавливать Ее кипятить, из нее делать воду И воду пить Слышишь? А это топовая идея для видоса Добыть воду из памперсов Ребят, как вам такая идея? Правда, трэш это жесткий Но напишите в комментариях Я думаю, это будет очень смешно Добываю воду из памперсов Этих памперсов на помойке Капец как много Ребят, я смотрю, в этом баке видите какой-то кейс от шуруповерта или перфоратора. еще тут стекла. Надо аккуратно залазить, чтобы не порезаться. Надеюсь, в нем что-то будет. Блин, легкий. Ну почему пустой? Ну тут был перфоратор. Ведь мне надо перфоратор. Не оставили. Ребят, смотрите, как стекла красиво разбиваются. А, не хочет. А этот разбился, вот. Вот такую вот, на мельчайшие кусочки. Вау. Эти бакенбарды сытные. Вот это мне не надо, интересно, интересно. Коврики от машины. Какой-то кусочек хвоста собачьего. Коврики. Слушай, тут столько ковриков. Может мне на самокат вырезать? Это коврики от мазды. Вот сюда закинуть, чтобы эту деку не ушатывать. Или вот из резины вырезать можно. Капец он огромный. Офигеть, ребят, зацените какой коврик. Может мне его вырезать вот сюда, вот тут. А ну-ка. Оля, вот это вообще подходит. Не, ну он будет мокнуть и воду все впитывать. Лучше из резины, да. Короче, я отложу эту резину, на обратном пути заберем. Вырежу, по-моему. Коврики классные, от мазды шестой, вообще целые. О, нифига тут еды. Смотри. Манты, гостя Леся, микс хинкали, отварные, баранина свинина. Ой, ну это опасно, да. И вот еще какие-то баклажаны с картошкой. Ух. Там аж плесень. О, нифига сумка из питона. Змеиная. Есть не кэшбэк. Финансовые средства. Хотя бы там 10 рублей. Ну или рубль. О, поддон целый. Их принимают по 200 рублей. Была бы машина, мы бы его забрали. Хороший поддон. Может даже их по 300 принимают. Одна разочка. На 1600 затяжек. Охренеть, здоровенная какая пузатая. Вот эти дядю нядя вот это беру. Ого! Охренеть! Сколько одноразок выпало, ребят! Джуси Пич какой-то, эльф бар на 2500 затяжек. Охренеть! Три, четыре, пять, шесть одноразок. И еще седьмая в кармане, тоже пузатая. Жесть, вот это балдеж! Просто сказка, ребят! Сколько их тут, надо будет их проверять все. Ну, у нас их покупают по 20 рублей, а это значит 40, 80, 90, 100. 140 рублей у меня сейчас в кармане. Вот, вот на руке лежит. Ой! Ой! 160 рублей, еще одна. Вы можете у нас их даже приобрести, но для этого вам надо будет, чтобы вам было 18 лет, и пишите в группу ВК. Ссылка в описании. Нет. И отправка от 31 одноразочек. А у нас их там будет больше соточки уже накопилось. А да тут я вижу, кто-то уже порылся. Нифига тут нет. О, лимончики. А? У чувак только что купил ботинки с новыми и новых идет. А, а? эти выкинул рваные. Ну так им жопа, конечно. Я бы тоже такие выкинул. Они еще и не оригинальные, Колумбия шляпа. Не, ребят, нифига, тут дворник все перерыл и все туда закинул. Он тупо приходит сюда, вот так каждый пакет свежачок перерывает. Вот это, конечно, жесткий конкурент, блин. А нам... Нам же тоже хочется. Вот гнилое яблочко. Подгнивший кабачок обрезать можно. Лимончики, ну подзасохли. Ну, вот лимончиков парочку я, наверное, возьму. Гнилой гранат. Кстати, а что по гранату? Ну да, гнилой, но вот здесь-то нормальный. Тут обрезать, блин. Надо будет сейчас набрать мне фруктиков, я думаю. А это чего такое? Это помидорки, это сливки, сливочные помидорки. Нормально. Помоечка дарит витаминизированный комплекс и чай с лимоном. Ого! Чувак! Это тупо утеплитель. Ребят, это гараж теплый. Это. Вата. Это стекловата, которое можно гараж утеплить нам, ворота. Смотрите, сколько паков, она дорогая. Плита теплоизоляционная для штукатурного фасада. То есть для ворот моих пойдет. Это тупо для гаража. Блин, надо, наверное, вызывать этих. Такси и увозить в гараж. Это тупо, ей утеплить можно ворота в гараже, и будет тепло в нем. И как раз толщина для ворот идеальная. Обшить фанера и все. Ее заложить ворота, сделать каркас из досок и фанерой прикрутить. Сейчас это капец дорого все стоит, ребят. Смотрите. Раз, два, три тюка запечатанных. еще три штучки вот целых ваты. А тут на две пары ворот хватит, да да, я думаю. Для двух гаражей хватит. Вот это топовая находка. Это капец. Это сейчас придется вызывать этого. Грузовое Яндекс такси вот это с кабиной большой сзади. Грузить это и увозить в гараж. Вообще баланс. Помоечка чувствует, что я хочу, потому что я сегодня думал о том, что надо, блин, утеплять ворота в гараже. Слышь, ну, по-любому надо забирать, правильно? Правильно. Ведь это экономия бабок. Я сейчас за такси, ну, рублей, может, 800 максимум отдам. По сути, за 800 рублей куплю вот столько этой ваты. Это очень дешево. Помоечка радует, ребят. С мужика по лайку. Потому что любой мужик понимает, насколько это круто найти такую находку. Заказываю такси, у ребятки. Как это круто. О, ребят, зацените, доставочка 689 рублей. Просто сказка. Я думал, будет дороже. Балдеж. По сути, эту вату купил за 700 рублей. Кайф. Дима уехал, блин, в магазин. Как обычно, блин, вообще вовремя. А такси вон она уже подъезжает. Как я тут кучу, блин, один буду загружать. Так... Как-то сейчас это... Да, сейчас буду как-то запихивать в ребятки. О. Братва, подъехали на помойку. Она, к сожалению, вообще пустая. Посмотрите. Почти нихера нет. Вот там только какая-то сумка валяется. Гучигеньк, видимо, бренд. Надо проверить. Но это все фигня. Вы посмотрите, какая тут вывеска рекламная стоит. Уютный дом написано. Капец, забрать ее или нет. Блин, куда это? Можно куда угодно прицепить. И смотрите, вот лампочки повкручивать. Уютный дом. Офигенно же, ребятки. Когда-нибудь у меня будет. Уютный дом. И можно будет это подцепить на мой дом. Посмотрите, сколько здесь много патронов. Это какая-то рекламная вывеска. И блин, мне так охота ее забрать. Ведь ее прицепить можно по сути куда угодно, и получится уютный дом. Даже хоть к помойке прицепить эту вывеску рекламную. Будет уютный дом на кормилице, в ребятки. Я эту сумку где-то бралки-бренд рэблаки надо достать, и там арбузика эта корочка лежит. Есть. Палка, да, палка. Ой, вижу палку. ребраки. Сюда, щука Ой, привет, санек. Зацени сумочку какую достал. Ди сука. Ну смотри, она вообще целая, хорошая сумка. Ребраки, я думаю, она дорогая вообще бренд. Air Blake. Air Blake, ребят, Air Blake называется. Это для документов. ее отмыть вообще хорошая. Санек, мой подписчик работает в доставке Сбермаркет, это не реклама. Смотрю, у него электролайба. Еще, эшкуди у тебя это? Или что это? Сломался, курок это сделал. курок газа у тебя такой? <laughs> а нифига себе. Вот 7 -7, эта технология, 7 -7, да? Россию не победить. Зацени, какая вывеска, уютный дом. Подписчик уехал, а вот эту сумочку мы забираем. Хоть что-то, блин, нашли. Кожаная, ребят, видимо, дорогая.